Каска – это вид страхования автомобиля от любого повреждения, при ДТП или просто кто-то разбил стекло на стоянке. На скидку точно может рассчитывать тот клиент, который ни разу не попал в аварию во время действия предыдущего договора. Размер скидки тут может достигать до половины стоимости страховки, Например, до 10% за каждый год сотрудничества. Тариф также может быть снижен за оптовое страхование на 10-20%. Например, если вы застраховали 5 машин родственников и знакомых. Кроме этого, некоторые компании предоставляют скидку в размере 5-10%, если у застрахованного большой стаж вождения. Комплексное страхование КАСКО, автогражданка плюс страхование несчастных случаев поможет сэкономить 2-10% от размера тарифа. Нужно отметить, что в КАСКО действует удорожание тарифа для тех водителей, которые попали в аварию. Такое удорожание может быть равно 30-50% от размера комиссии. Помимо уступки на цену, важно уточнить, узнать, хороший ли сервис обслуживания предоставляет ли компания, и насколько она надежна. Также важно уточнить, какой уровень выплат у компании. Он должен быть не менее 30% от собранных платежей, а еще лучше 50-60%. Нужно поинтересоваться также, обеспечивает ли компания круглосуточную работу диспетчера и службы ассистанса, где будет ремонтироваться автомобиль, который попал в ДТП, на СТО компании или в любом пункте кто будет эвакуировать машину, кто будет компенсировать расходы на ремонт. Очень важно понимать, кто будет экспертом при ДТП, сотрудник страховой компании или независимый специалист. Необходимо также очень внимательно прочитать страховой договор и, в частности, условия страхования. Обратить внимание на причины отказа в выплатах и задержки, что достаточно часто бывает на практике. Перед покупкой полиса очень важно узнать, какую долю в ущербе при аварии выплачивает страховая компания и в какие сроки она должна это сделать. Подводным рифом автострахования может быть оценка стоимости автомобиля с учетом износа. Поэтому сразу стоит говорить, страхуются ли автомобили с учетом износа деталей, чтобы дешевле, или без него. Выбирая более дешевый вариант с учетом износа деталей, Нужно заранее определить, каков будет порядок учета амортизации. Ведь это повлияет на определение сумм страховых выплат в будущем. Очень важно выяснить детально вопрос оценки ущерба. От этого зависит размер страховых выплат в будущем. Компания, которая берет на себя выбор страхового оценщика, а часто являются недобросовестными. Наиболее частые причины отказа в выплате страхов. Убытки от повреждения автомобиля вследствие гниения, коррозии и других природных химических процессов по причине хранения его в неблагоприятных условиях. Использование страхователя от транспортного средства в аварийном состоянии. Управление автотранспортным средством лицом, не имевшим удостоверения водителя или находившимся в состоянии алкогольного обвинения под влиянием наркотических или токсичных веществ. Неподчинение властям, бегство с места происшествия преследование работниками полиции. Рекомендации при выборе страховщика. Обратите внимание на уровень выплат компании по автомобильному страхованию. Он должен быть не менее 30-60%. Лучше выбрать компанию, которая обязуется выплатить после возбуждения уголовного дела об угоне автомобиля 100% компенсацию, а не 20-30%. Узнать, покрывает ли страховщик ущерб автокаска в случае, если водитель был в нетрезвом состоянии. Выяснить условия страхования машины с учетом амортизационного износа. Выяснить, покрывает ли страховщик риск угона с любого места или только с